В вот этом моечном помещении бане, необходимо выложить пол из кафельной плитки размером 30 на 30 плитка. Здесь будем сейчас подготавливать основание для выкладки плитки на пол. Необходимо вот этот трапе который вот сейчас он углубленный, его необходимо будет вырезать по размеру болгаркой. И потом его буду поднимать на уровне плитки. А так, если его оставить, то... Он получится у нас как бы углубленно и некрасиво, и можно спотыкаться, поэтому его я буду сейчас вырезать и буду поднимать. Сегодня буду приступать к укладке плитки на пол. Вчера я вырезал здесь ранее, был у меня уложен трапик для слива воды. Соответственно, трап этот будет на уровне плитки, чтобы все было ровно. И этот бетонный пол прогрунтовал грунтовкой. Прошло с того времени почти сутки. И сегодня я буду заниматься укладкой плитки для этого необходимо из всего начать если это помещение будет полностью просматриваться то берем отмеряем расстояние и разбивку делаем по центру как с одной стороны так и с другой я решил уложить плитку по диагонали Укладка плитки на полгода начинать с той стороны куда при входе первоначально падает зрение зрение падает у нас на эту сторону потому что противоположный стороне вход и значит я буду начинать с этого левого угла и так буду идти вправо и к выходу. Самовидная часть ложной плитки будет именно в среднем падать сюда. Эти две левые стороны у меня будут ровные, а там как получится. Сперва я разложу плитку, как это будет на полу, а потом буду положить эту плитку на клеевой раствор. С начала кладки плитки я буду ориентироваться по этим двум сторонам, потому что эти две с между стороны бросаются в глаза, при входе сразу вот эта сторона должна вылететь ровно. Там, справа, тут справа будет стеллаж. Там тоже получится нормально. Вот сделала так раскладку. А прежде чем делать раскладку, мы натягиваем нить. Беру здесь одинаковое расстояние. И с той стороны тоже самое одинаковое расстояние. Если по диагонали, то вот эти острые концы плитки должны соответствовать натяжению этой нитки. Должны они находиться параллельно к ней. Если этот угол, как у меня здесь, он чуть-чуть не под 90 градусов, и приходится мне зарезать, и чтобы плитку не портить, я делаю первоначально вот такой шаблон с картонной бумаги, с твердым материалом, его прикладываю этот шаблон, все как надо делать. а потом уже по этому шаблону разрезаю плитку по необходимому размеру, и так далее, потому что здесь выступы вот небольшие такие, и тут без шаблона обойтись невозможно, а плитку портить, нет смысла наносим на пол клеевой раствор нанесли вот таким шпателем равномерно распределили на плитку тоже наношу клеевой раствор потому что здесь в этом месте мне надо поднимать где-то среднем 15-20 миллиметров до меточки которая ранее нанесена поэтому один слой будет здесь толстый поэтому я наношу еще и на плитку беру так плиточку и вложу. вот меточка видно все по меточке ровно. Это тоже только заранее было отрезано по размеру. И теперь это тоже ложу. И уклон сюда придаю к стопу, чтобы вода скатывалась в одну сторону. И здесь, чтобы ровно было, беру правило и по правилу буду ориентирно прикладывать. Все, как видим, ровно. И так дальше продолжаем плитку ложить. На плитку тоже нанес клеевой раствор и ложу теперь ее по месту и подвожу место назначения и выравниваю вот этот конец и этот, чтобы были они параллельно нитки, прямо по нитке шли. Все, вот это будет у меня первый ряд выложенной плитки. Как первый ряд я выложу ровно плитка, так остальное будет легче мне выкладывать. Если я сейчас первый ряд выложу с каким-то отклонением маленечко от правильного направления, то и остальные плитки мне придется подгонять. Вот это я вот так сейчас выложу, а эти я теперь подгоняю под эту угловую стену. Тут плитка еще будет ложиться на стену, и она это шоу перекроет. Поэтому от стены мы можем отступать примерно до сантиметра. Ничего страшного. Задаю определенный уклон до слива, чтобы был. Вот теперь вижу уклончик есть, вода будет идти в слив. И под этим уклоном я буду сейчас дальше распределять основную плитку. Соприкосновение двух плиток ложу крестики. Размер тройка, 3, 3 миллиметра этот крестик размером. Вот, ложим крестик и равниваем, чтобы эта ось и эта была в одной плоскости, чтобы не было здесь перепада. А чтобы нам убедиться, что ровно, плитку положено, берем какой-нибудь ровный предмет и смотрим вот, вот так, по плоскости, смотрим, чтобы они были ровно. Ровно, все ровно, тогда ставим крестик этот и дальше продолжаем ложить плитку. Также Смотрим, чтобы эта сторона была ровно с этой. Тоже берем, прикладываем ровный предмет. В данном случае я этот уровень прикладываю. И смотрю по плоскости. Вот теперь эта сторона у меня ровно. Убедили, что она ровна. Теперь ложим между ними крестики. Еще раз проверяем по уровню или правилу. По плоскости, чтобы было ровно. Вот смотрим. Плоскость ровная. И по такой плоскости буду продолжать дальше ложить эту плитку. Здесь уклон должен быть к сливу. И тоже так же самое ее прикладываю здесь, какой-нибудь ровный предмет, в данном случае уровень. И тоже, чтобы был, была эта плоскость с наклоном сюда к сливу. Уклон мы задаем, какой нам необходимо. Итак, я продолжаю дальше ложить плитку. Сколько уже выложил. Здесь, чтобы она плитка не уходила, я упортил на высоту плитки, которая здесь будет закладываться. Плюс шов. И так удобнее будет закладывать плитку всегда. Поближе глянем. Вот как она выглядит. И так далее буду укладывать. Еще необходимо проверять, чтобы эта прямая плита была ровной. Для этого можно использовать провелы. Прикладываем провилы по плитке. И как мы смотрим, вот эта прямая плитки должна быть ровненько друг друга плитки. Если нет, так, туда придавливаем чуть-чуть пока свежие. И она садит на место. И эту сторону аналогично этой проверяем также. Если мы это будем придерживаться, то плитка у нас будет идти ровно, и швы будут ровны. Если мы будем здесь допускать в разбежку, то, конечно, соответственно, в дальнейшем пойдет большое расхождение между швами. Итак, так придерживаться вот этого правила, и плитка будет укладываться ровно. По поверхности, как я ранее говорил, прикладываем тоже прямой какой-нибудь, а уровень не по рукой. И вот эта плоская должна быть тоже ровно, чтобы вот так не играл уровень, а чтобы он вот так... Лег и мы увидим ровную плоскость, значит все нормально. Если где-то играет, пока свежие росло, чуть-чуть придавливаем или присукаем и оно сядет на свое место. Все, дальше продолжаем укладывать плитку. Отмеряем плитку по размеру и будем ее разрезать. Толщина этой плитки где-то около 7 мм. Ставим резец по метке и проводим. Всё. вот так ровно плиткарезом отрезаем плитку ровно без всяких скалин теперь это примеряем по месту все вот так раскладку сделали плитки теперь можно это все ложить на раствор до угла я дошел раскладка есть и теперь присыпаем дальше ложить плитку вот как выложена плитка за каких-то там 4 часа 4-5 часов где-то потратил на этот маленький участок плитки здесь очень трудно выразить было надо было подгонку делать под трапик, задавать уклон, чтобы вырезать этот плитка. Эта плитка одна тут, не с кусков, а вот эта одна плитка. Я делаю вот такой трафарет. И потом этот трафарет наносим на плитку и вырезал я его болгаркой. Теперь давайте посмотрим, как оно поближе выглядит. Вот, видите, все ровно, все нормально. Это одна плитка. И здесь тоже вот приходилось вырезать, тоже болгарка тут. Как вот видим углы, два угла. И вот заводил ее, тоже вот так делал. Ну так, более менее уклон задом нормально. пока есть, где-то тут небольшой процент, где-то градусов, наверное, 4. Но вода будет скатываться именно сюда. И с этой стороны должна, и с этой. Со всех сторон должна вода в трапик сходить. А самая яма сливная находится на улице за баней. Вот так удобно, будет хорошо вода. Будет не контролироваться сколько угодно столько ли она вся в яму уйдет. Вот раскладку сделал и теперь продолжаю дальше укладку плитки делать. Нанес и на плитку тоже клеевой расход и теперь эту плитку ложим на пол. Крески спира не ставим ничего просто берем приравниваем эти края рядом с соприкасающей плиткой чтобы оно ровно было придавливаем столько необходимо. Все, лишний раствор мы вытеснили. Теперь можно ставить и крестики. Крестик ставим здесь посередке. Все. Лишние растворы, если тут есть, можно так пройти, тоже крестиком. И его просто изъять. он свежий, он хорошо чистится. Все. Вот так плитка уже уложена у нас по месту. Оно ровно, тут даже и без правила видно, что одно ровно. Лишний клеевой раствор можно убрать и также равняли вот эти концы предыдущей плитки. Все, вот эти концы ровные. Если у нас тут что-то мы видим не ровно, подозрительно, берем правило или какой-то ровный предмет и прикладываем. И если у нас не ровно, то вот так можно для убеждения придавить чуть-чуть. Когда мы придавим, оно выровняется эта поверхность. И здесь также же самое. Крестики ложим по местам швов. Все, вот так вот плитка наша положена на пол. И так далее продолжаю укладывать плитку на пол. Укладка плитки на пол завершена. Теперь буду ждать пока высохнет это где-то двое суток. И потом можно будет расшивать швы. После истечения где-то 15-20 часов можно будет плитку протереть и швы почистить, подготовить к расшивке швов. А расшивать еще рано. Расшивать швы буду после полного высыхания клеевого раствора. Это где-то 48-50 часов. После того как закончил укладку плитки на пол прошло около суток. Ладной губкой очистил клеевой раствор на плитке, который был. И вот так выглядит плитка перед расшивкой швов. Расшивку швов плиткой на полу делал. Аналогично расшивке швов плитки на стене. Вот так выглядит помещение в предбаннике при облицовке плиткой стен и пола. С вами был канал Делаем Сами. Надеюсь это видео будет полезным. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.